Всем привет! В этом видео по многочисленным просьбам подписчиков поуговорим о хотке или как еще их называют на горячих клавишах или клавиатурных сокращениях. О наиболее часто используемых клавиатурных сокращениях при создании и редактировании модели, а также как на инструмент назначить свое клавиатурное сокращение. Для чего все-таки используются ходкей? Но ответ здесь лежит на поверхности, для того, чтобы работать быстрее, меньше тратить времени на перемещение мыши, работать эффективнее. И первая группа, наиболее, я бы сказал даже, наверное, в 75% случаев используемых ходкеев, это ориентация модели в пространстве. То есть ориентация модели по ортогональным видам. По умолчанию в солиде это кнопка Ctrl 1 или Ctrl плюс 2, Ctrl плюс 3. Но Ctrl плюс 1 это вид спереди. То есть мы нажимаем Ctrl 1. И э, модель ориентируется на вид спереди. Нажимаем Ctrl-2, она э, ориентируется на вид сзади, Ctrl-3 на вид справа, Ctrl-4 на вид слева, и так далее. По-моему, до Ctrl-7. Ctrl 7, Ctrl -7 это изометрия, То есть, та изометрия, которая стоит по умолчанию. Да, можно выбирать через. Э, Кольцо выбора через жесты мыши, об этом я говорил в одном из своих прошлых видео, ссылку на это видео я оставлю в описании. Но кто как привык работать, мне больше удобнее выбирать через вот это вот клавиатурное сокращение Ctrl плюс цифра. Еще одно самое часто используемое клавиатурное сокращение при редактировании сборки это скрытие и отображение компонентов. Для того, чтобы скрыть компонент, Необходимо навести на него курсор и нажать на клавишу Tab. И компонент скрывается. Сюда Я навожу на компонент, нажимаю Tab и компонент скрывается. Для того, чтобы произвести обратное действие, то есть отобразить компонент, необходимо навести курсор там, где он был и нажать на сочетание клавиш Shift плюс Tab. То есть, я нажимаю Shift плюс Tab и здесь Обратно компоненты отображаются. Многие пользуются либо контекстной панелью, здесь скрыть компонент, либо через контекстное меню, что гораздо увеличивает время на вот эту операцию. Да, скрывать э, компоненты таким образом можно только если это компонент детали. Сборку таким образом скрыть нельзя. К сожалению, да, сборку придется скрывать через дерево построения. То есть здесь... Выделить сборку в дереве и через контекстную панель, либо через контекстное меню скрыть компонент сборка. Если же работаем с деталями, то очень удобно скрывать их через Tab и высвечивать через Shift-Tab. Еще при редактировании сборки очень часто используют следующие команды – это «Условия сопряжения» и «Измерить». Условие сопряжения по умолчанию э, висит на клавише W, то есть мы нажимаем клавишу W и возникает э, инструмент сопряжения, появляется в менеджере свойств. Если необходимо измерить, то это клавиша Q, то есть все эти... Э, Клавиатурные сокращение находится по большому счету с левой стороны клавиатуры. То есть очень удобно держать мышь, если вы правша, в правой руке, а левую руку держать на левой стороне клавиатуры. Для того, чтобы скопировать какую-либо деталь, здесь вот, кстати, у меня в сборке три по сборке, деталей здесь на верхнем уровне нет необходимо выбрать грань и просто зажатой клавишей Ctrl перетащить на свободное место. То есть, вот у нас появилась новый компонент в сборке, деталь. То есть таким образом можно вытаскивать детали на верхний уровень из любого уровня вложенной под сборки. То есть, вот это очень легко все происходит. Да, точно так же можно использовать Комбинацию, всем известную, Ctrl-C, Ctrl-V Только в этом случае придется использовать дерево построения Необходимо в дереве выделить этот компонент Скопировать и его вставить Если выбрать его в графической области Вот я выбираю этот компонент Он якобы выбран в дереве, но на самом деле я выделил всего лишь одну грань и попытаюсь скопировать, то мне это не удастся, потому что Solid не понимает, что я от него хочу. Он думает, что я хочу скопировать одну грань и вставить ее вот во вьюпорт, в головную сборку. То есть проще и удобнее, на мой взгляд, использовать клавишу Ctrl. Да, если необходимо скопировать сборку, то здесь ее нужно выделить также в дерево построения. То есть, я хочу скопировать эту сборку и также через Ctrl ее перетаскиваю. Ее также можно скопировать через Ctrl-C, Ctrl-V. В этом здесь разницы. Абсолютно никакой нету. Как я уже говорил в одном из своих прошлых видео, это видео было про жесты мыши, существует специальная контекстная панель, которая по умолчанию вызывается клавишей английской S. Но в данном случае мы находимся в сборке. Я нажимаю клавишу S и здесь есть несколько инструментов. Некоторые из них неактивны, потому что у меня не выделены компоненты. Но в данном случае здесь э, активен инструмент «Вставить компоненты». Можно выбрать, откуда их вставить, условия сопряжения и отобразить скрытые компоненты. То есть э, в настройках можно в эту панель, как я уже ранее говорил, добавить сюда свои инструменты и очень легко и просто вызывать ее при помощи клавиши S. Есть, вот мы выделили... Одну деталь при помощи выделения грани И здесь сразу загорелось редактировать компонент То есть можно не лазить по меню Не лазить по панелям инструментов А сразу выбрать на контекстную панель Необходимые для работы инструменты Я уверен, их не так много И эта контекстная панель, как и жесты мышью Отдельно для деталей, сборок и чертежей Теперь давайте посмотрим, как в Solid настроить свои клавиатурные сокращения. Менять те, которые установлены по умолчанию, я бы не рекомендовал, так как при переходе на другой компьютер вы легко сможете продолжить работу. Теперь давайте зайдем в настройки и здесь выберем вкладку клавиатура. В данном случае показываются все доступные команды. Можем выбрать какие-то определенные, ну например, там, инструменты. Я выберу все команды и найду здесь инструменты редактирования эскиза. Вот они. Давайте на инструмент окружность назначим какое-то свое клавиатурное сокращение. Пусть это будет, ну, допустим, Shift R. Вот Shift R можно назначить. Щелкаем ОК. Давайте я открою детальку, зайду в редактирование эскиза и нажму на клавиатурное сокращение Shift R. Вот у меня запускается команда окружность. Если я нажму на клавишу L латинскую, то у меня запускается команда в там отрезок, вставить линию. То есть, таким образом можно существенно увеличить свою производительность, уменьшить время разработки, которое потрачено на вот тыкание мышкой по ленте или там поиску курсором мыши этих инструментов на панели инструментов и упростить свою работу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, их всегда приятно читать. Ссылки на прошлое видео я оставлю в описании, которые будут полезны, если вы хотите чуть глубже изучить солид. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.